С вами Маки Чародей, Антон Чалей. И мне наконец-то подключили нормальный интернет. И мы сыграем в игру Troll Фест 13. Нам достается какой-то маркер и надпись 13. И мы теперь... Брокли, ты, о боже, что нам делать? Так. Начинаем. А, это пупырка, я понял. Понял. И что тут надо делать? Так. Так что... Уровень пройден, Так какой-то очень странный страус, с какими-то очень большими ногами-морковками, что над от нас хочет, мы его напугали, уровень не пройден. Короче, мы должны походу наоборот, чтобы страус не напугался. Это очень странная игра, короче, я не понимаю все уровни тут, у меня есть очишительная тактика, я просто жму на все и, и смотрю, что будет. прямиком ватна! я все-таки это понял, мы должны просто затролить этого чувака, то есть себя. Так, исчезло что-то, еще раз исчезло, все поисчезало. Так, этот открывает, короче, и тут ничего нет. Это просто была магия. А, понятно, это короче уличные музыканты. Бабка на них орет. Они все-таки стараются. Так, мы раскручиваем этот доллар, прям раскручиваем. Он должен оба упасть на них. Так, давай, доллар, падай. Падай, доллар. Так, что нам еще? О, бац, все, готово. Так, у чувака есть офигительный баллон с гелем и шарики. Так, взорвем все шарики. Он обиделся. И уровень не пройден. Вот это да. Так, выпускаем газ. Еще много газа, не знаю. Оба. Оба. Вы видели, что это было? Я прям отвлекся. Нифига себе. Нифига себе. Э, и все, да? Да, это было эпично. А как? У меня нос чешется. Так, двигаемся дальше. Это обычная жизненная ситуация. У нас есть просто пакет с радиоактивными отходами, а в мусорке такого нет. Ну, давайте ему поможем. Я не знаю, что если в консервной банке. Сюда. Он пугается. Пугается. Тут какие-то странные ребята. Какие-то бомжи с респираторами. Что-то новенькое. Так. Оба. Нифига себе, вот это поворот сюжетный. Все, уровень пройден. Отлично, мы нашли место для радиоактивных отходов. Так, мы человек-жаба и обычная жаба. Человек-жаба это человек, которого кусила радиоактивная жаба. Так, он уже испугался. Еще раз. Оба! вот это да. Вот это просто, просто шикарный уровень Мы затроллили жалобу. Тут есть что-нибудь на что клюнуть? Так, рыбы, идите сюда Краб О, какой счастливый и жизнерадостный краб, смотрите О, Я краб Крабом быть хорошо Так, и что теперь? Что теперь? Куда-то нам нажать надо Куда нажать? Так, так, ну на что нажимать-то? Так, о, тут появляется какая-то интересная штука, нажимаем, я понял, так, и все равно нет, что-то, что-то как-то не так надо делать. Давай высовываем эту, а, вот, о, все, Ха -ха. мы сами себе затралили, да, это очень интересно. Так, какая-то странная рыба сожрала всех, и все. И уровень не пройден. Так, значит, высыпаем корм. Рыбки его едят. Высыпали еще корма. Еще корма. Еще, еще. А теперь выпускаем эту рыбу. И все, и она съела рыб с кормом. Вообще непонятная штука. Давайте еще раз попробуем. Так, у нас двигается эта баночка. Мы что-то поняли. Так, окей, окей, двигается баночка. И тут есть какие-то анаболические стероиды. На, давай. Опа! Все! Так, чувак спит с мишкой. А мы ему дрелим. Мы такой типичный, типичный клевый сосед, да? И уровень не пройден. Так, о, нифига себе! Это настолько технологичный дом, что тут даже стены, смотрите, растут. Ни хрена себе. Так, что это? 13 фл так ну я не знаю тут есть есть один есть ну 13 то нету понимаете нету 13 давайте на первый заедем так что тут есть тут что нету оу <плёк> нифига себе нифига себе все понятно, как до 13 этажа подниматься, да? Игра пройдена. Это видео было очень познавательное. В этом видео вы узнали, как перепрыгивать джабу, как доехать до 13 этажа, как избавиться от соседей и как словить большую рыбу. Ваши комментарии из прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд, там их очень много, плейлист. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, прям большой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий, самые интересные из них попадают сюда. Также, когда подписываетесь, не забывайте нажимать на колокольчик, а то оповещения моих видео не будут приходить и тогда смысл подписки какой? Никакой. Но если вы уже подписаны, можете проверить, стоит у вас этот колокольчик или нет. Всем пока!